привет друзья и вот наконец-то я смог вырваться домой на, не, ну, на недолго так сказать на маленькое время и у меня есть всего лишь один день съездить на рыбалочку сейчас э, февраль месяц вторая половина февраля э, морозов мало снега мало э, лед говорят стоят только стоит в заливах э, Рыбачу я, как вы знаете, на реке Днепр. На большой разлив не выйдешь, только в заливах. Говорят, что золоторивка есть такое село. В верхнеднепровском районе, Днепропетровской области. Называется. Село называется Золотаривка. Сейчас поеду в эту золоторивку. Ну и попробую. Будет что или нет есть там рыбаки нету как там лед что к чему не знаю это моя первая вылазка зимою как-то все не хватает времени но сейчас все будем смотреть будем изучать взяли взял я закрыл прикормку взял и холод Взял удочки, мормышки. В общем, набрал всего. Сейчас будем смотреть. Итак, поехали, друзья. Итак, вот я уже на воде. Есть рыбаки. Немного. Но сидят. Сейчас мы пойдем с вами. Вон туда. На одно старое моё местечко. Пробьем луночку, запустим их холод, посмотрим, что там творится. Если что, закормимся. И будем потихонечку ждать вечернего клева. Поехали. Итак, друзья, пробил я луночку. Взяла вот такую удочку. Маленькая мормышечка у меня там стоит. Такая вообще мини-мини. Поцепил. Два парика. Ход показал, вроде рыбка как бы есть. Не сильно много, но есть. Начал опускать. Начал ее поддрачивать. И произошла первая поклевочка. Конечно, не на камеру. Не успел даже был еще и камеру взять. И попался вот такой мне красавчик. И попался мне первый вот такой красавчик. Итак, друзья, в этом году я в первый раз на рыбалке. И я размочился. всем чем себя и поздравляю. Ну, а мы будем продолжать дальше. Ловить рыбу. Значит так, друзья, я прошелся, набрил, наверное, лунок 10. И вот на двух лунках нашел на эхолоте, где кое-как есть рыба. Сейчас вот такую прикормочку замешаю. Пляж-плотва. И плюс буду вот такие вот гранулы держать. Вот. Плюс такие гранулы подсыпать, чтобы оно так плавно осыпалось, осыпалось и удерживало рыбу. Сделал две лунки. Здесь будет у меня основная, там будет запасная. И посмотрю на каких будет срабатывать. И будет ли рыбка вообще или нет. Итак, друзья, ну что, просидел я, наверное, часика полтора-два. Вообще ничего нету вообще не клюет какое-то глухозимье елки-палки удочки стоят вообще даже даже не дергает не дыбает то временами хоть холод там показывал то в той лунке то в той лунке хоть какую-то рыбку сейчас короче даже холод ничего не показывает вот набурил там вот так вокруг себя еще кучу лунок и набурил вокруг себя кучу лунок и что-то никакой реакции вот пробовал на балансирчик ловить тоже ничего не получается рыбы нету вот это на сегодня мой один единственный весь улов я его сейчас отпущу отпущу пусть плывет себе вот Пусть размножается. Потому что рыбы в Днепре и так уже мало. Поэтому нужно маленькую рыбку выпускать. Пусть она растет. Ну, а я буду заканчивать сегодня свою такую первую в этом году рыбалку. Которая, видите, как не получилось. Всего одна рыбка и все. Но ничего, зато я отвел душу, отдохнул. Побыл на льду. <смех> да. Следующий мой приезд домой. Это уже май месяц. Туда уже будет рыбалка с лодки. Со спиннинга. Все как положено. Также делаю алаверды. Мне Михалыч. Есть такой фут, рыбаков Михалыч. Передавал привет. Михалыч. Спасибо огромное. Я передаю привет тебе. Ни хвоста тебе, ни чешуи. Всего тебе наилучшего. У тебя вообще супер канал. Я смотрю с удовольствием. С большим твои фильмы. Твои рыбалки. Они мне поднимают настроение. И вообще все класс, супер. Михалыч, здоровья тебе, удачи и терпения на рыбалочке. Чтобы все у тебя было хорошо. Надеюсь мы с тобой этим летом как-то съедемся. Познакомимся и порыбачим вместе. Ну, а я буду заканчивать. Всем пока. Кому понравилось мое видео, ставьте палец. Подписывайтесь на канал. Ну, кому не понравилось, ставьте дизлайк. Ну, поверьте, я старался, я трудился. Ну, вернее, я не так трудился, как я просто выехал отдохнуть. Итак, всем удачи. Пока-пока. Еще хочу добавить парни иду уже в берег дохожу где сидели тут две палатки были мужики смотрите какая свинота это ужас один смотрите пачки какие бумаги пакеты пачки с сигарет тряп вот пачки. Там бутылка с подводки. Вон бутылка с подводки. Короче, вон пачка. Это свинота какая-то. Это не люди. Боже. И это же все растает и пойдет на дно реки. Вот бутылка. С подводярой, блядь. Сидела какая-то тварь жрала пила тут и накидала мусора вот так, друзья вот теперь уже точно буду прощаться конец сюжета убирайте за собой не засоряйте нашу природу она и так уже вся в дерьме из-за таких уродов которые здесь сидели ну все Всем пока, удачи!